Приветствую Вас, интернациональная аудитория! Мы продолжаем наше путешествие по острову Икария, и на пути нам встретился фонтанчик с питьевой водой, сложенный с отходного материала то есть, кусочки обрезки стола, обрезки потоконника, с чего угодно может быть обрезок, и вот с таких обрезков. Если строить определенную фактуру стены, она очень красиво смотрится. Посмотрите, пожалуйста, как можно строить с местного камня и краплением отходного материала. Но здесь должен быть мастер с определенным складом ума. В этом колодце есть вода, и он двухсторонний. Как на эту сторону есть вода, Больше. Можно зато, зато Можно руки помыть. Я не знаю, она может даже питьевая вода. В этой колонке использован интересный прием. Каждый камушек надрезан, сделана шероховатость камня. Резанный камень, который потом просто делается шероховатым. Мастера здесь на Икоре создают шероховатость просто берут полгарочку. И круг по камню, и прорезают. Это сделано на совесть, с любовью к камню. Мои мастера там стараются как-то обработать лицо. А не надо обрабатывать лицо, просто делать контуры камня, скелет камня, то есть нижняя постель, верхняя постель и класть делается расшивочка. Все это смотрится очень и очень красиво. Строить можно с любого камня. На Икорее свой каменный почерк, много плоских камней. Есть и просто камни, скалы, но в основном строят с пластушек. Это как символ острова Икореи. Лицевые стороны пластушек — это тонкие ребра пластушек. То есть вся часть камня уходит вглубь на э, страховку чего-либо, что вы там делаете. В основном мы видим Тонкие ребра камня. Они похожи на слоистые камни, за счет того, что они положены вглубь, переплетаются вглубь. Стоят такие стены очень и очень долго. Возможно, и вам что-то захочется сделать с отходного материала. Также сам можно построить, вставлять эти обрезочки куда-нибудь вкладочку в доме, на кухне, сделать вот что-нибудь с камня, и это будет очень красиво. В заключение скажу, состоятельные люди, стройте из камня, мастера, зарабатывайте.